Пациентное видео, часть первая. Он был одинок. Он всегда хуже, чем все был. Что самое главное, он каждый каникулах на своих, каждый выходных, выходил на улицу и делал там то, что может. Делал, то, делал там то, что заставлял себя. Он сам себя выгонял на улицу. И сам себе там ночевал и думал о будущем. Может, там не ночевал. Это, это, грубо говоря. Но он всегда выходил на улицу и мечтал и делал то, что в него силах. Вы скажете, а если человек на компьютере работает, то как он выйдет на улицу? Неважно, где вы как работаете, вы выходите на улицу. И попробуйте тут поработать. Вы, явно почувствуете эм, медленное время. Потому что когда вы сами с собой находитесь, вы всегда чувствуете там внутри себя, в комнате, в доме, ускоренное время. И плюс это мотивация. Для тех, кто бы горял кучу раз, выходите на улицу, и у вас будет снова стабильная мотивация. Вот такая вот история. Но дело в том, что он не заканчивал. А проходит много времени. Он продолжает. Продолжает это делать. И проходит еще много времени. И в результате сегодняшний день. Он стоит перед вами. Сейчас он будет продолжать так выходить на улицу, пока не станет ютубером. А потом уже скажу итог. Всем за просмотр. С вами был Макс Прайм. Короткая мотивация от Макса Прайма.